Всем привет, сегодня я буду заниматься канализацией Причина, почему этим занялся сегодня с ванной плохо вытекает в подвале идет утечка почему, сейчас будем разбираться этим видео я не хочу никого не научить потому что приемы у сантехников профессионалов качественные, так я по-домашнему все это делаю Трубку в ванну идет, а? набери в ванну, пожалуйста, водички Все, выпускай, ага Потекло. Все, закрывай, Неля. Один тапочки, не ходи. А то тебе, Наля, и евро такое. Позакрывают все нафиг. С этим евром. Раньше как-то все открыто, взял, открутил, зачинил, блин, а тут сейчас. Прежде чем что-то починить, надо все пополомать чё твоей матери. Ну не знаю, будем сейчас думать. Когда сюда вот воду пускаешь, И она как-то, помимо трубы как-то идет. Значит, просто забито. Надо открутить этот автоспервавиш. Может и с раковиной за забито где-то. Где ну с раковиной, скорее всего. Оттуда я срынул снизу. Ничего вроде там Ой. нету. Это надо вот скрывать. И как его там скрыть? В этот... Да там нормально все. Оно прямо отсюда течет, сразу видно. Канале, студente, то все ломать надо. это маленькая отвертка, надо побольше жало взять. идет дальше. Зазор появился здесь такой вот. И зазор который приличный, но дальше не выкручивается. Вот так по-хорошему все надо было выкрутить, здесь прокладку просто заменять. Но придется как-то до следующего ремонта химичи так сказать. Как-то прокладку смотрим ремонт как раз. смотрим, какие здесь нюансы бывают. К примеру, болт на этой конструкции. Прорезь, она все время зализывается, сбивается. Значит, конструкция очень плохая. Раз, второе. отверстие слишком большие здесь. Вот. Надо поменьше отверстия. Раза два поменьше. Вот, посмотрим, давайте, конструкцию лучшую. Более лучшей конструкция в раковине. Я уже этот болт заменил. Видите, здесь получается и прорезь есть, и грань есть. То есть, можно взять отверткой, а можно взять таким ключом. При следующем ремонте тот болт заменю вот на такой болт вот такая круглая примеряем нормально должна быть чуть больше вот этого диаметра потом мы его отрежем Нелю, включи там, пожалуйста, водичку, набери и пусти, посмотрим. Есть утечка? Нет, прокладка как там наша держит. И там стекает хорошо, да? И там стекает хорошо, да? да. Ну вот причина была забита. Не стекала. Второе. Прокладка. Да, и здесь не капает. Вторая прокладка была плохая. То есть, забита была, плохо стекала. Потом прокладка заняла. Прочистили, прокладку поставили. Так, если есть хорошие советы, пожалуйста, посоветуйте. Вот Спасибо за внимание. Всем удачи, всего хорошего. Подписывайтесь на канал, где я показывать, какие-нибудь такие, -то, такие, -то, такие -то. Удачи.